Не трогайте Россию, господа, Ей больно и без вашего укора, Она по части самооговора Себе не знала равных никогда. Не трогайте Россию, господа, Что нужно вам и сытым, и одетым От той страны, что, выручив полсвета, Сегодня и печально, и бедна. Припомните, как вас она спасла В годину разрушительных набегов, И вот теперь не с вашего ли брега Несется равнодушная хула, не трогайте Россию, господа, Теперь вы слова словите правдивость, Но слепо верить в вашу справедливость Занятие достойная шута. Россия не бывает неправа, Уставшая то плакать, то молиться, Она простит и вора, и блудницу, Простит и вас за глупые слова. Она простит, а мне до склона дней стыдиться вас в смятении брезгливом За то, что Русь по выкрикам визгливым Узнает о Болгарии моей. Не трогайте Россию, господа, Ведь вы ее не знаете, невежды. Великое терпением и надеждой Она иному миру не чита. Не трогайте Россию, И она и в этот раз уверена и гордо Без лишних фраз, решит свои кроссворды, Пречистую от зла ограждена». Да, вы ее должны благодарить уже за то, что есть она на свете, за то, что вам и вашим детям одну судьбу с ее судьбой делить.